Друзья, всем привет! Вы на канале Куза Презер Хукс. С вами снова Димас, как всегда оператор Антон и вся наша банда. У нас вечереет. Всем доброго времени суток. Кто смотрит видео, какое время суток, непонятно. И сегодня мы будем готовить э, прекрасное блюдо. Щуку, жареную в муке, чуть-чуть э, специй и с луком и майонезом от а, Щука, кстати, у нас осталась от Хе. Мы тут недавно готовили Хе. Ссылочка будет в описании. Надеюсь, приготовки мы нагрели уже у нас на четверочке конфорочка, сковородка налили масло растительное и специи у нас сегодня будет немного. Это мука, естественно, соль и перец. Можете взять соль, перец любую. У нас сегодня вот такая модификация: соль морская и перец дробленый. Все остальное по желанию. Так что ждем сейчас нагреется сковородка и будем готовить нашу щучку. А сейчас мы делаем, что мы просто обваливаем муки и кидаем жариться все части наш мука любая может быть какая у вас есть у нас обычные все кусочки разные у нас что осталось от филе вот маслицы можно еще добавить сразу вот пузики все это жарим добавляем Ну вот, мы как бы болели всю нашу рыбу в муке, выложили ее. Посолить не обязательно сразу, можно потом посолить, сейчас перевернем, можно сразу посолить. Это все на ваше усмотрение. Крышкой не накрываем, все жарим на четверочки. Чуть перчим, солим сразу. Ну вот, ребят, мы перевернули нашу рыбу и закладываем лук. Лук нарезали просто полуполукольцами. Ну это зависит от ваших луковых головок, какие они у вас крупные, маленькие, большие. Вы можете нарезать произвольно. И закладываем все луком нашу щуку. Заметьте, что мы крышкой вообще не накрывали ни разу и накрывать в дальнейшем точно не будем. Только посолили и поперчили. И все, вот так, все томится дальше. Можно убавить, у нас стояло на четверочке, можно убавить на трешечку. Пусть все это томится, продолжать в таком же ритме. И у нас лучок уже потомился немножко. Крышки не накрывали, чуть перевернули опять. И добавляем майонез сверху прям. Не стесняемся. Потом размажем. Вот так вот, красиво. Выливаем майонез должно быть хорошо. Майонез точно рыбу не испортит, тем более щуку. И как бы в процессе томления мы естественно будем немножко майонезик везде размазывать. Сейчас мы не будем это заниматься, но будем в процессе все размазывать, так что не переживайте. Все томится у нас, все красиво. У нас щука готова уже, она сейчас томится в масле в соку. В луковом. Лук у нас э, доходит и майонез сейчас тоже немножко э, как бы э, совокупится, если так можно сказать, с луком и с щукой. И все приобретет очень вкусный, э, приятный вкус точнее, если так можно вырезать Так что ждем, еще жарим минут 10 точно. Ну вот смотрите, ребят, щучка у нас поджарилась майонез тоже немножко поджаривается. Запах приятный стоит такой, обалденный. Мы это все дело выключаем. Сейчас стоит буквально 5 минут, и мы будем пробовать. Ну что, друзья мои, сегодня мы приготовили для вас прекрасное блюдо, простое, довольно-таки. Приготовление вы сегодня это заметили, и использовалось несколько ингредиентов всего лишь. Как бы щука, она самая уловистая рыба в принципе в реке. На вкус она просто божественная. Я не буду брать, я ее пробовал уже тысячи раз. Я буду есть ее всегда. Это очень вкусно. Она сочная. Насколько жарилась, она очень сочная. Лук, не жалейте лука в это блюдо. Он придает сочность щуке и майонез тоже. Это одно из самых вкусных блюд. Самая вкусная рыба. Самая простая, легко усваиваемая. Попробуйте приготовьте по этому рецепту, и вы. Я буду уверен, что вы еще раз будете. Готовить и вспоминать, вспоминать этот рецепт Он очень простой Так что не ленитесь, посмотрите Кому понравилось, поставьте лайк Если вы готовите щуку по-другому, напишите в комментариях Всем приятного аппетита С вами была банда Кукс Бразер Хукс и Димас Пока-пока